и я как всегда рада приветствовать вас на своем канале сегодняшнее видео очередная домашняя выпечка В моей семье очень любят торт, торты поэтому готовлю их довольно таки часто этот торт мы называем Баунти. он действительно очень похож на батончики которые продают так что, если вам интересно, как происходил весь процесс приготовления такой вкуснятины, тогда смотрите видео, обязательно готовьте на своей кухне, наслаждайтесь проделанным процессом. Ну, а я, как всегда, желаю вам приятного просмотра, а сама начинаю работать! Значит, для теста мне понадобятся следующие продукты. 200 грамм муки, 100 грамм растопленного сливочного масла, 150 грамм сахара, но сахар это общая масса и на крем, и на тесто. 80 10 грамм разрыхлителя, 3 яйца среднего размера и 2 грамма ванилина. Ванилин я тоже буду использовать с таким расчетом, чтобы у меня хватило на весь десерт. Значит, в первую очередь разделяю желток от белка. Желточки сразу добавляю к муке и здесь буду замешивать тесто белки пока отставляю в сторону они нам пригодятся дальше дальше к муке с желтками добавляю сахар из общего количества приблизительно 2 столовые ложки сюда же разрыхлитель сливочное масло и 1 грамм ванилина замешиваю тесто такая грубая крошка в результате у меня получилось если конечно тесто вымешивать далее то оно будет держать единый комочек собственно это и есть песочное тесто но здесь в данном варианте этого делать не обязательно поэтому сейчас я буду использовать форму и в нее выкладывать наше тесто ну, а для выпекания буду использовать разъемное кольцо диаметром 20 сантиметров и пищевую фольгу таким вот образом заматываю пищевую фольгу и кольцо чтобы дно было хорошо устелено. Вот так все должно получиться и теперь готовое тесто перекладываю в форму сейчас немножечко выравниваю руками а дальше буду использовать стакан или ложку в общем чем удобно тем и выравнивайте здесь самое главное чтобы слой теста был максимально ровной толщины со всех сторон Выпекаю в заранее разогретой духовке до 180-200 градусов приблизительно 30-35 минут. Буду смотреть по готовности, тесто должно стать румяным. Под дно формы ставлю блюдце с водой, для того, чтобы не подгорел корж, но так как у меня самая обычная духовка, газовая, нижний дэн, поэтому я делаю так. Ну а вы смотрите индивидуально, потому что у каждого из нас разная духовка. песочное тесто остывает приготовлю йогуртовый сухлений крем для этого мне понадобится белок ванилин сахар вода кокосовая стружка йогурт и быстро растворимый желатин в чашу сотейника высыпаю оставшийся сахар и немножечко приливаю водой буквально чтобы вода покрыла немножко сахар приблизительно 30 40 миллилитров ну вот так приблизительно сахар полностью промок. Отправляю на огонь, пускай закипает сироп и тогда уж буду продолжать работать дальше. Ну, а сейчас возьму 15 грамм быстрорастворимого желатина и приблизительно 150 грамм воды. Помещаю сюда желатин, хорошо размешиваю до однородной консистенции и пока отставляю в сторону. Дальше мне понадобятся белки и щепотка соли. Все соединяю в чаше миксера и пока отставляю в сторону. За это время у меня полностью закипел сироп. Сейчас, можно сказать, мы будем готовить с вами белково-заварной крем. Но в этом варианте приготовления не обязательно, чтобы крем получался стойким, плотным. Здесь самое главное, чтобы хорошо прокипел сироп, соединился с белками и таким образом у нас получилась пышная воздушная белая пена. Поэтому сироп закипел и сейчас перехожу к белкам с солью. Я включаю миксер и они начинают взбиваться до довольно-таки пышненькой объемной пены. Так как у меня миксер планетарный, я делаю именно так. Когда сироп закипел, только тогда включаю белкин для взбивания. Ну и вот у меня происходит двойной процесс. На огне уваривается сироп и рядом же взбиваются белки с солью. Теперь моя задача следить за сиропом. Мне надо, чтобы он прокипел и стал более гуще. Становится густым он за счет того, что выкипает вода. Вот и все. Главное, чтобы он ни в коем случае не стал оранжевого цвета, то есть не карамелизировался. Он должен оставаться густоватым, но при этом прозрачным. Как только сироп достиг такой консистенции, сразу же добавляю лимонную кислоту, буквально 1,5 чайной ложки. Кислоту добавляю по вкусу, всего лишь для того, чтобы будущий белково-заварной крем был приятно сладкий, с легкой кислинкой хорошо перемешиваю с сиропом и сразу же горячий сироп вливаю во взбивающиеся белки сироп вливаю тонкой струйкой для того чтобы не сварились белки как только сироп влилась сюда же добавляю 1 грамм ванилина и жду когда крем приобретет однородную густую структуру чтобы очень хорошо держал пики крем полностью готов Но ну, а за это время у меня желатен полностью разбу посмотрите какой густой сейчас отправляю в микроволновую печень для того чтобы он полностью разошелся стал однородным при этом прозрачным вот такая консистенция у него и сейчас весь желатин выливаю в йогурт. Йогурт у меня комнатная температура, поэтому я смело соединяю желатин с йогуртом. Но здесь очень важный момент, если у вас будет холодный йогурт из холодильника, тогда лучше небольшое количество йогурта добавьте в желатин, разведите, чтобы немножечко выровнять температуру между йогуртом и желатином и тогда соединяйте. Потому что есть такая вероятность, что вливая желатин в холодную смесь, он может приобретать такие вот нити желатиновые, поэтому будьте внимательны. Но еще раз повторюсь, у меня йогурт комнатной температуры, поэтому здесь вот такого не происходит. Я возьму более глубокую тарелку, чтобы соединить два крема, сначала выливаю йогурт и только тогда постепенно небольшими порциями добавляю белково-заварной крем, таким образом основа будет более муссовой. Чтобы хорошо взбить до однородной консистенции, использую венчик, так очень удобно и легко работает. даже остается добавить кокосовую стружку, здесь 100 грамм, я использую довольно-таки большое количество, которое придаст очень похожий вкус на конфеты Баунти. Все хорошо перемешивая до однородной консистенции, у меня готовый крем. Крем пока отставляю в сторону, но ну, а сама займусь песочным коржом. Он у меня в разъемном кольце. В этом же кольце я и буду заливать крем. Поэтому мне дополнительно надо укрепить его пищевой фольгой, для того, чтобы в дальнейшем крем не вытекал. И также я сделала небольшой такой вот момент. Смотрите, я расширила форму, чтобы у меня был зазор между кольцом и формой. Приблизительно 5-6 мм. Этого вполне достаточно. Можно этого и не делать, но как-то я привыкла так. Поэтому показываю и вам. Мне хочется, чтобы когда снимала кольцо, не видно было коржа. Поэтому так и сделала. Залила крем и теперь остается отправить в холодильник. Мне достаточно 2-3 часа и торт полностью стабилизируется. Но все же зависит от качества желатина. Поэтому смотрите внимательно, чем лучше качество желатина, тем быстрее стабилизируется торт. Отправляю в холодильник, ну а сама займусь приготовлением шоколадной глазури. И для этого мне понадобится три ингредиента. Сливочное масло, шоколад и молоко. Сейчас я растопила сливочное масло, сюда добавляю шоколад, все хорошо перемешиваю до однородной консистенции, и у меня получается вот такая красота. Так как шоколад и сливочное масло при застывании становятся твердыми, поэтому я развожу их молоком, чтобы в дальнейшем при разрезании торта вот эта вот шоколадная глазурь была более мягкой и не было таких вот четких некрасивых трещин. Снова размешиваю до однородной консистенции и оставляю при комнатной температуре остывать приблизительно до температуры 15-18 градусов. Этого вполне достаточно для того, чтобы наносить на поверхность торта. Торт уже стабилизировался, посмотрите как хорошо держит форму. У меня в холодильнике он был всего лишь 2 часа. Еще раз повторюсь, все зависит от качества желатина. И здесь у меня получился небольшой казус, я совершенно забыла о подложке, на которую буду в дальнейшем выкладывать торт. Поэтому сразу с фольгой выложила на подложку, потом убрала боковую сторону, ну а потом с помощью ножа немножечко подняла торт и пищевая пленка очень хорошо отстает от поверхности песочного коржа, поэтому здесь не переживайте, если уж у вас точно так получится. Ну вот так все произошло и тем не менее у меня очень удачно и хорошо получилось пересадить этот корж на подложку ну а я продолжаю работать и остается залить торт шоколадной глазурью для более эффектного декора боковую сторону торта обсыпаю кокосовой стружкой вот такая вкуснота и красота у меня получилась, поэтому обязательно пробуйте на своей кухне я уверена вам тоже должно понравиться этот торт очень похож на вкус шоколадок баунти нам очень нравится поэтому рекомендую вам приготовить ну что же таким был процесс приготовления сегодняшнего торта согласитесь что сделать его совершенно несложно а получается действительно вкусно поэтому если видео оказалось для вас полезным мне, как всегда будет очень приятно если понравилось обязательно ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии но ну, как всегда да, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.